приветствую друзья и сегодня я хочу сделать небольшое дополнение к нашему основному уроку PRMB сейчас изменился внешний вид но в принципе функции остались все те же самые у многих возникают вопросы где найти свою реферальную ссылку и как привязать и верифицировать аккаунт в фейсбуке раньше это было немножко попроще сейчас я вам покажу что нужно сделать вы заходите с левой стороны меню, главное. И у вас открывается вот такое вот окно, ваш личный кабинет. Под вашей фотографией находится оригинальная партнерская ссылка PRMBIS. Вы ее либо сюда нажимаете, копируете, либо э, классическим способом копируете ее и себе сохраняете далее обязательно сделайте верификацию для того чтобы ваш аккаунт был верифицирован вам нужно чтобы у вас не менее четырех ваших социальных сетей было привязано к этому сайту давайте посмотрим как же перевязать facebook к вашему сервису к сервису пиарим без переходим привязать соцсети и нажимаете на вкладочку Facebook. Он вам пишет совершенно четкую инструкцию, что вам нужно сделать: привязать новый или обновить тот, в котором вы на данный момент авторизованы. Виды конкретных ссылок на страницу. Обратите внимание: вот здесь должна быть ссылка такая, какая у вас есть, а вот этот хвостик вы можете взять вот на этом сайте читаем В случае. если у вас нет такой ссылки вы можете узнать ваш айти на сайте вот такой нажимаете на сайт переходите на вашу страницу facebook у вас обязательно должна быть открыта страница facebook которую вы хотите привязать переходите на свою страницу нажимаете вот на эту вкладочку где у вас фотография и у вас появляется вот этот адрес, копируете, переходите на страницу lookitid.com, вставляете сюда свой адрес и нажимаете, и нажимаете lookup, ждете пока прогрузится. И вот здесь внизу, вот это ваш есть ID, копируете Переходите в личный кабинет и делайте следующим образом. То есть вставляете, да, и перед вот этими цифрами ставите слэш. Дальше переходите к вот этой вкладочке, копируете ее, копировать, и перед этой цифрой ставите вот у вас получается такой номер да вот как показано вот так вот здесь вот все как про по образцу а вот этот номер у вас свой и нажимаете кнопку сохранить дальше проверяете опять же сюда заходите и видите что вот здесь сохранен ваш айди как проверить, ваш ли этот ID? Повторите все то же самое, да, вот сюда поставьте свой, свой ID, просто вот берете так, копируете, ну, это чисто для проверки. Вставляете в браузерную строку и, пожалуйста, по данной ссылке с вашим конкретным ID и вас сразу же перенесет на вашу страницу. Вот таким образом вы привязываете свою страницу на Фейсбуке. Обязательно привяжите все страницы, чтобы ваш аккаунт или максимально много страниц, чтобы ваш аккаунт не удалили. И дальше по схеме, по главному уроку используйте для получения трафика на ваши социальные сети. Имейте в виду, что здесь есть реферальная программа, поэтому вы можете также на своих страницах продвигать данный сервис. И люди, кому будет интересно, Ваш урок по продвижению своей страницы в PRMBIS будет регистрироваться по вашей реферальной ссылочке. И при их активации на VIP аккаунте вам будут падать денежки. Вот видите, у меня здесь на основном аккаунте 6 долларов. На этом все и до следующего урока.